с вами Влад, сегодня мы продолжаем играть в ТАПС. Просто в прошлой серии мы остались вот на этом моменте. Да, сегодня будем играть за Спуки. Я не знаю, что это за скелеты, но это скелеты какие-то. Короче, вот давайте испытаем Бамкин катапульту. Не, бляха, надо было подачу. Во, вот сюда. Хотя, в принципе, не все равно, наверное, два Вампира, два вампира. Два вампира будут, как-то я не знаю, все. что делать. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает. Блях, уезжай, уезжаем, уезжаем, да. Да как так? Не понял, а что за фигня? Что за фигня? Блин, это невозможно. Папки совсем говно. Так, мы это поняли, короче. Так. Это мы поняли, это да, вообще фигня поняли. Это еще фигня та, да, как-то вот я не хочу. Купайцы поняли. Почему? Почему вы прыгаете? Эй, не прыгай тут мне! Ты вообще не прыгаешь. Почему не прыгаешь? Они Хватит прыгать. Я не могу попасть вообще. Они прыгают, вот дебилизм. Это нереально. Как с ними играть Да капец, невозможно. Зачем я их выбрал вообще? Вот зачем я не понимаю, какого фига? Они только умирают сразу, смотрите. Так что это такое? Не знаю. Что-то вот такое интересное. Так, давайте. Как Вообще все плохо. Ой, боже, я не понимаю, как это проходить. Вот она не хочет, вот не понимаю Ну как так-то? Их миллиард поставить ничего не будет Они прыгают и все. я не понимаю Вот прыгают и все и не капец Блин, зачем? Вот как-то так-то Вольмейся, вольмейся Вольмейся, Блин, да как они просто пробегают и меня уничтожают? Что за фигня? Затащили за три минуты, да? Нормально, нормально, нормально. За три минуты, в принципе, если так пойдет. у серия, наверное, будет минут 40 идти, как минимум. но почему бы и нет? Хотя у нас давно не было таких длинных серий, да? С временной на мафии нет у нас таких длинных серий. Или каких ну да, времен у Мафии у меня там вообще серии по 40 минут по 50 почти были. Так-то тут не удивляй. Нет. Ну гатационный там 45 минут было. Но это типа замена стрима, так то это нормально. Если это замена стрима, то, в принципе, если 45 минут, мало даже. Если стрим, то это уже на часика 2 как минимум. Или на час. Ладно. Посоветую там поставить лайк под видео, подписаться на канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие интересные вещи. Так, кто у нас? Был? Ага, ага, понятно. Ох ты, 8 тысяч, ничего. Себе. Вот это не спасибо. Я знаю, что не жестко. Мне за... за это, конечно, дали. Что это такое? ⁇ -мо ⁇ Я даже не знаю. Как это? Что? Я не понимаю! А как? Что? На фэ что-то? Что? Стоп, не интересно. Стоп, это я такой. Стоп, ты фе что же? Нет, давайте еще раз, я не понял. на ф что? В смысле? На це? На вцень. да что они там от того и убили? Да как? Мы выиграли? Да, мы выиграли, представляю? Офигеть. Но это неплохая, это интересно. Неплохая фигня. Как неплохая фигня? Шенес? Ну, потому что реально там меньше нет. Вампиры давайте. Что? Ням-ням-ням. Что за фигня? Ням-ням-ням они выседают. Ой, моя. А два на nah, принципе все равно убили, но могли в два раза быстрее, потому что они ушли куда-то. Ой, идиоты, куда они по уходили? Они решили уйти. А, не, я, я, я, нам не тут не нравится. Иди Правильно. Я уже неправильно расставила девушку. Во, вот так вот получилось. Смотри, морожек немножко убирается. Что происходит? Что за месяц? Я походу мы сдохнули. Давайте это что не вообще фигня. Не фигня, это надо было все риска. Я даже сам не помню. Нет, тут буду... ну, вообще капец, какой-то. По себе вообще, вообще ни о чем. Катапульт да не катапульт эти судьи, несут катапульты за две секунды. Нифиг делать. О, вот это уже поинтереснее было. Это вот уже месево будет реально. Вот это вот это уже пахнет месиво. Нет, по-моему, все равно. Нет. Не, это не поможет. а тут чего. Бляха, я даже не знаю, что с этого делать. Они вообще никого не понимают. Они тоже не спорные. Давай, я, я, я, я, я, я помогу. Они умирают тут. Да. Они летают, вот в чем проблема. Проблема в том, что они летают, смотрите. Ага, летают, они на воздухе считают. не знаю, это заяние. я. Бы не да, Они были, я типа, Мы победили? Победили, ничего. Себе. Надо было сразу так и сделать. Так я так и делал, почему-то не... А, так это потому, что я... Ну, вы поняли почему, да, я победил. Потому что я сразу стал. Ну, конечно, ни одного. Ох, ты еще мама туда засунула? Шесть тысяч? А сарабаны. А Ну, я Вампиры... Вампиры ничего не а они вообще ни ни о чем. Вампиры это не то, ну, хотя, хотя в принципе неплохо было. Мама сейчас уйдет <смех> <смех> долго. Не, это долго я, я хочу просто посмотреть. Там еще когда-то, да? Нет, не не огонь. Давай, мамон, тупай не... чтобы я не мучился. Нет, смотри, просто. Нифига себе будет. Стенка, офигеть он типа притягивает, но мамонты навряд ли. Как он мамонта притянет, Может, Вообще думать надо. Вообще он вот. принял? Как мамонту он притянет? Ну это все, это г. Как он мамонта? Ну это вообще забавно. Понятно, они просто убили. Да, убили, нифига. Нифига не убили. Вот это читер. Он все равно кого-то угодно потерял. Йох-буо! Давай поможем посмотреть. Ай, стой, дай! Сейчас я смогу. Да, бляха, выходи. Да выше! Вообще в небо кидай! Бляха, Он не докидывает, бляху! Ладно, мы победили. А, что? На он Все понятно, он не докидывает. <свист> <свист> Ладно. <свист> Жопсику. Так. Опа. тысяч, да? я <свист> Ладно, давайте. он, ох ты мне кажется мы сейчас прорвемся вообще, вообще-то за две секунду все хорошо, вот, это малончик, давай, ты сможешь, все, ну он ему о все най. Нормально. Круто вообще. Что это? Это рыцарь? Рыцарь нашли блин рыцаря. Сейчас мы с этой командой разнесем этого вашего короля Какой рыцарь? Телевизор. Это король, король, это король. Это король. Это король. Это король. Это Блин, ну реально желч. Офиге. Офигеть, Что за фигня? Такие дороги меня вообще Офигеть, короли. Жесткий, жесткий короли. Ну да, тут ничего не скажешь. Сейчас мы немножко месиво создаем. Месиво, я. Вы хотели месиво? Вот получать? Сейчас такой тут месиво будет. Я вообще в шоке. Ну вы тоже понятны. Вы тоже понятно будете в шоке. Смотрите тут. Вот. Давайте я за Сферы. Блях, они все за мной Офигеть, Да нет, это вообще не поможет. Боже, Что делать? -то? Я этого не хотел, но я вижу, что придется. Нет, тут даже управлять не буду, тут просто вообще капец. Я не знаю, зачем Чего? я зачем? это уже спереди, я думал, что они уже вырубят этого орицаря, орицарей любят, вырубят. Но получается, они очень вы... не очень Ну, я этого не хотел себе вообще. Серьезно? Я не шучу, я не хотел. Чтоб до... до этого ж доходило. Ну, как видите, оно дошло вот до этого. Вот до этого оно дошло, понимаете? Это вообще как? Тут... Пять или сколько работает? восемь, наверное, да? Против миллиард. миллиард. Ой, миллиард. Ой, миллиард. Ой, миллиард. Ой, миллиард. Ой, миллиард. Ой, что я за Боже мой. Пытаются, как -то, как -то, как -то. Не зря я это сделал. Тут вообще никого, они ни одного не убили. Понимаете, это вообще не рабочий способ, бо... как вы говорите. Почему рыд вампир? Ой, я не знаю. Я бы уже наверное, закончил на этом. Давайте это хотя бы запишу. Почему не улет? еще раз лучником заспали еще... ну, давайте лучником заспавним. а лучшие где они лучат это, это лучники а? офигеть они вообще тащит лучники вообще оказывается убивают их только не поубивать ну реально не огнем стреляют это их убивает ну, понятно 50 лучников Почему вот не... мне салют? Реально не какие он как не очень приспособлен а мы да мы приспособлены очень... я своего ужаса ему вообще плевать пуче он сквозь кости но и как ему вообще плевать давайте еще лучником мне понравилось реально мне лучники понравились очень. не знаю как это здесь было. вообще оно сгорит она сгорает Вообще фигня лучники. Вот здесь вообще. Не, лучники здесь не подходят. Не подходят. Там никого нет. Это я фига. Не, ну тут неплохо. Вот тут неплохо, да. Мне даже нравится немножко. Ну ладно, давайте еще чуть-чуть. Вот это, наверное, последний. Так восьмем играть. Короче. Так, кого. А вот. Давайте попробуем. Йоу! А Он улетает! Вообще всех убил, а -а -а. да? А -а -а -а. Мне не нравится. А, нет, мы выиграли. Да? Походу мы выиграли. По-моему, последний там, кто то упал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, давайте попробуем, просто неинтересно. Ради, где иск... не знаю, чего. Просто так. Давайте... Спарку. Трэш устроим под конец видео. Почему бы и нет, да? Почему бы под конец видео не устроить какой-то трэш? Были. Давайте посмотрим, что тут после вот этого все. А посмотрим, если мы проиграем, то в принципе плевать. Да, в Ну в принципе плевать. А в принципе, если мы проиграем, то нет, мы будем уже навряд ли проиграем, мы уже всех почти упили. Так-то да. Офигеть, он выкидывает. наконец карту. Он вообще выкинул где-то. Смотрите, он выкинул вот то вот, вот, пацана Ну, все, елку. Игрушка новогодняя, да? Хотя новогодний скоро, но почему-то мы уже... Ч ⁇ Не, походу мы Там в елках. Пацаны в елка, сейчас. Да, он здесь. Так, да, все. Вот. Победили даже, офигеть. Нормально. Нормально, нормально. Короче, все заканчиваем. Вот это у мамы -то. Блин, вот их хочется, ну ладно, десять Неплохое начало следующей серии будет, десять тысяч, офигеть. Но мы, скорее всего, будем уже играть вилд, э вилд, э э э э э, фермера, да? Или кто это? Вот это то интересно. А потом после вот этих следующей серии напишите, как и кого играть дальше. Может, там какая-то секретка есть, я не знаю просто. Ну, Пишите, либо я буду уже разнообразно делать, буду всех подряд, короче. Все, это следующая серия уже да. Ссылка на полувест ролики будет в описании. Пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.